Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы с вами будем украшать тортик. Тортик это у меня сегодня пьяная вишня. Объем тортика 25 сантиметров. Вот, значит, здесь у меня корж шоколадный. Я напишу там в описании все вам. Крем, здесь вишня, масло, сгущенка. Вот, я вам напишу, сколько Сюда что пошло. И все. Значит, я его уже выровняла немножко. И сейчас я вам покажу. Вот я буду сегодня опять вишневый цвет брать. Краситель вот такой сухой. Вот такой вишневый. Вот я уже немножко сюда добавила. Он у меня постоял. И я еще хочу немножко вот добавить сюда этого порошка. И промешаю. Добавила еще немножечко. Больше добавлять не буду. Вот. Еще сейчас промешаю. Вот так вот. Я хочу сегодня сделать, попробовать. Я их никогда не делала, но сегодня я попробую сделать пион. Цветок пион. Это тортик для мужчины. Как-то розочки не хочется уже ему, так что любит пионы, цветы такие, я попробую не знаю, получится или нет сейчас увидим я буду пользоваться сегодня аэрографом немножко бок торта уже красным таким немножко сделать низ вот так вот где этот краситель брала порошком вот этот вишневый у меня есть там видео распаковка посылки и там я оставляла ссылки ссылку где я выписывала этот товар и там и блески я выписывала и красители этот кому хочется вот заходите там у меня на канале есть распаковка посылки называется вот видео вот такой вот цвет так и Сейчас я сначала буду, наверное, вот не с торта, а аэрографом. Я предупреждаю сразу, что он будет гудеть немножко. Я не знаю, где там звук можно отключать, когда монтировать. Вот. Немножко погудит. Я вот... Краситель разбавила вот. водичкой. Я попробовала сначала водкой. И краситель добавила вот такой вот. Вот такой вот. орехово здесь здесь, вот, российский это. И с водкой немножко. Вот добавила водки, немножко начала промешивать. И краситель хлопьями как-то начал. Вот. ну не то, я вылила. Потом попробовала... Водичкой вот. И все хорошо вот растворилось, и все. Так что водка здесь. И не может, водка такая, я не знаю, что это. Водичкой вот хорошо все растворилось, ничего нету, все чистенько. Так что вот так вот получается. И я сейчас добавлю. Я добавляю вот сюда вот в эту чашечку вот этого красителя. Немножко. Много не буду. Вот. Сейчас я включу и будем окрашивать. тортику бог торта немножечко вот как наполовину не нужен, не пускай он стоит, он попозже мне будет нужен. Я хочу потом пионы немножко сверху где буду беленьким делать, а потом оттенок сделаю. Вот и вот так вот получается. И сейчас мы сделаем сразу я здесь пардюрчик сделаю, ракушечку белую вот сделаю. Вот как обычно уже по тарелочкам крем распределила. Вот крем постоял немножко. И нужно его обязательно промешать. Вот видите, какая там структура. Сейчас ракушечку сделаем. Бордюрчик я здесь делать не буду. Я хочу вот это вокруг вот так сделать эти цветочки. Пилом. Я же говорю, не знаю, получится или нет. Я так чуть-чуть так представляю, как вот что, зачем. Сейчас попробую. Надо ж пробовать все. Не бояться. Не получится, значит не получится. Что Ничего страшного. Так, я беру сейчас насадка. Звездочка открытая номер 22. Вот такая вот. Немножко прямо возьму. Субтитры Подписчица моя Тамара спрашивала форма, высота формы этого, этого тортика. Семь с половиной сантиметра. Это форма. Высота. Так, значит, так у нас будет здесь. Сейчас посмотрим, чтоб красивенько так было вот здесь вот. Так будет. Поставим и сейчас начнем делать цветочки. Я набираю этот же Что чтобы основу делать с этой насадочкой. сейчас вот такой крем вишневый так. насадочка вот два сантиметра она меня без номера вот такой вот и наберу такой же крем насадка вот что я выписывала последняя тоже если кому нужен нужно в общем, 401 номер такая насадочка вот видите 4001. Тоже там ссылка есть. Эту насадку я выписывала под тем видео. Распаковка по ссылке где. Там есть ссылочка. Так, я набираю крем. насадка мы будем серединку цветочка делать там же сначала как идет маленькие да и пиона вот а потом уже большие лепесточки такие вот идут так, я беру вот такой номер 14 гвоздик большой у меня есть я буду на нем сегодня делать вот так, я пока аэрографу беру чтобы не мешал здесь делаем вот основу вот такую сделали приступаем я не знаю правильно будет или нет так или не так в общем сверху вот я беру делаю такие вот Начало вот так, вот вверх, поднимаем насадочку, вот такая серединка, вот так. Вот пока и берем теперь вот такую насадочку роза, да, и вот такие лепесточки, не как вот розочку, ну как, будем вытягивать вот так вот, широко берем вот так, да, и здесь вот, вот, вот так, вот, и дальше второй рядок, идем вот так вот, тоже, Длинные, так протягиваем, вот лепесточки делаем, не знаю, правильно или неправильно. Что-то за цветок такой. Ну, вот так. Получается. Вот. снимаю. Ставим здесь. Я хочу, вот, белый теперь. Сейчас крем промешаю. И тоже серединка будет уже такая, вот же, красная, вишневая. А пока будут... Ну, я буду все равно аэрографом немножко потом. Пройдусь. Можно просто красные все сделать, будет красиво. Но я хочу один такой, один такой цвет, чтобы. Сейчас посмотрим Сейчас я промешаю немножко. Вот. И насадка номер двенадцать семнадцать. Цветочек сделаем еще, тоже берем основу, делаем, будет серединка красная. Песточки дальше будут белые. продолжаем Сношу. теперь красный опять же Так. Три, четыре. И здесь один, пять. опять же такую вот насадочку и серединку делаем Сделали, а теперь вот, второй рядочек. Насадочку немножко вот так в бок делаем. Немножко. Я возьму. Так. и красный немножко сейчас возьму тут не хватило Дай мне. Я беру Сейчас промешаем. Потому что постоял крем. не спрашивают у девочки в крем. Вот когда я делаю, заварную да? У кого заворну? Сколько водички я добавляю? Я добавляю 100 грамм водички. Вот на 400 грамм сахара 100 грамм воды. По снова опять же штаж. так же так вот сделали берем Так, поднимаем как розу да вот сначала вот так. и теперь вот насадочку уже вбоку так нужно немножко делаем пышностью этому цветочку пиона лепестки большие Видите. Вот так. Получается. И снимаем. Ну, Как-то так. Тут что, два белых будет лишь. Тут два красных. Можно было посередине, да? Так. Надо что-то тут придумать. Сделать. Так, а что ж оно будет? 4, 5. Тут белый. Тут, белый. тут надо белый был потом здесь красный это нужно подвигать сюда вот так красный добавлю сюда подвину вот так вот точки Так вот, сделаю красный, белый. Сделаем сейчас. Всем, всем цветочка будет как раз. Сейчас еще один, сюда я красный сделаю, сейчас я гвоздик вытру, чтобы чистый был, вот так вот, сейчас что-то сделаем, во время работы, видите, так вроде думаешь, так сделать, а ну, сделаем по-другому, сейчас сделаем красный, опять же, Беленький сюда будет всем пион. Так вот. Сделали один лепесток. Потом вот отсюда не середин, ой, не середины вот а с краю вот, где мы закончили лепесток, делаем еще один и третий вот так вот. И уже вот насадочку поворачиваем, как лежа вроде вот делаем насадочку. Беленький вот цветочек сейчас сделаем, и все будет нормально. Так делаем серединку. Оставили. Вот. И будем сейчас листочки добавлять. Теперь что-то мне не нравится вот этот цветочек, как стоит. будем листочки беру краситель вот российский зеленый Это я беру, что Так зеленый вот такой вот И крем вот добавляю сейчас я покажу сколько я добавила вот. я сейчас наверное, сюда переложу удобнее мешать Такой вот цвет получается, попробую наверное, потом аэрографом уже зеленым еще листочки красить отдельно. Пройду сырографом, где беленькие у нас были. Вот пионы. Вот сейчас я немножечко налью. Сейчас будем листочек делать, потом помою его. Беру листочек, листик, это номер 70 у меня, листик. вот такой вот. Мне тоже спрашивали, какой листочек брала, вот такие большие. Беру этот крем зеленый, что мы окрашиваем. На большие листья сделать его на большие листья да вот так набрала вот мешочек возле одного так вот белочка нашего цветочка Вот получается у нас Я немножко сейчас вот зеленым еще пройдусь и все так и сейчас будем зеленым еще вот окрасить сейчас блестками посыплю беру вот такие вот блестки смотрите меня спрашивали какие блестки все вот райн какой-то дуб, туст в общем такой что-то блестки сейчас цветочки вот так вот посыпаем зеленые здесь есть тоже вот я на листочке Получается сегодня с вами. Сейчас я вам покажу поближе, что у нас вышло. Вот так вот. Цветочки такие, вот видите. Не знаю, похоже или не похоже на этот пион. Я не знаю, как делать. Так что, так я захотела сегодня украсить такой торт. Получается. Так что, вот так. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Я буду очень рада. Все. До новых встреч. Пока-пока.